Всем привет, кисы и коты! Сегодня мы смотрим самые странные видео в мире. Если за 3 секунды вы успеете поставить лайк и подписаться на мой канал, то вы сдадите все экзамены на отлично. Считаем 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил, вам очень повезет на этих экзаменах, вы их сдадите все, все, все. Итак, смотрим. Это свекла. И можно красить щеки и губы. Если вы не делали такого в детстве, то где ваше детство вообще прошло? Попробуйте сейчас. Ничего не упущено же? Можем сделать это когда угодно. Цветла всегда есть. О -о -о -о, еще мы сюда красные кры. Было бы капец как вкусно. Ты мой хороший. Так это же певец. Певец. Рыба моей мечты. Золотую рыбку отпустил, надеюсь, он загадал желание. Поймал. Он опять ее ловит. Хочет еще одно желание, люди насытные. Мы вот так вот тут. Вот так вот тут. Кушай. Кушай. Опа. Как ей повезло, что он ее не в глаз хлюнул. Классные, да, босоножки? Ну, не знаю, держится ли в них ножка или вылетает вместе с этими пружинами. Ты идешь как... бум бум бум-бум-бум-бум. Ну, это что-то миникаментозное, возможно, это наркоз. Гафре. Вы помните, все делали прикорневой объем с помощью гафре. Я такое делала. Капец, реально, объем держится вообще потрясающе. Ой, ты покуськал. Все перекуськал, откуськал. Лапша. Ты мне лапшу на уши не вешай. Ее и так уже там предостаточно. Так-то. Прокатились бы на таком небезопасном методе. Мне кажется, это был просто какой-нибудь гном. Какая фиолетовая красота. Это да. О! Всем морожеманам нужно поставить такое дома. Берешь такой огромный кусок мороженого, вставляешь. Просто целый день. Вот так ходишь. Дай, дай, дай, дай, дай, дай. Вот, это тоже для морожена, только другого характера, несъедобного. Похоже, тоже же. О, да, это формочки. Потом это лекала Из этого лекала буду что-то шить. Интересно, интересно. Давай, пыль это летит. В глаза картон. Вау! Мясо или тунец? Я все время их путаю. Мясо. Или рыба. Рыба, мясо, мясо, рыба. Мы берем вот, вот, вот это вот так, вот это вот так, вот так, вот это вот так, вот так, вот так. О, Как будто какие-то испытания какого-то суперчеловека. Интересно, зачем вам столько банок? Блин, никогда в жизни не ставили банки. Я потому что так всегда боялась этой процедуры. У меня начиналась такая истерика, что родителям лучше вообще ко мне не подходить. Поэтому я избежала этого кошмара. Но сейчас некоторые из моих подруг делают такие банки, которые от целлюлита. И говорят очень неплохо. Ну, немножко странновато это выглядит, сочетание. Но имеет место быть. Имеет место быть, если не хочешь красить всю голову. В этом есть зерно мудрости. Правда. Вот. Вот. Капец, кукарлонов! это Коврики для йоги. Ой. Как это интересно. Что там? Кто это? Могло быть там кольцо обручальное. Тоже было прикольно. Типа предложение. Ммм... Окунаем... Достаем... Каждая штучки по серебряной штучке. Фу. Зачем все под ногты запихивать в такую фигню? Это же реальность. Это же реальность. Как они, зачем? Если кто-то знает, для чего это делается, пожалуйста, скажите мне: мне очень страшно на это. Ну, все смотреть. И страшнее становится, что я не понимаю, для чего. Я не представляю, как это достать. Фу. Как это засунуть? Это сахарная вата. Как офигенно смотрится обратная съемка это потрясающе. Вот! Капец, у тоже такой огромный кусок ваты. Я хочу в этот ресторан. Я хочу в этот ресторан. Я хочу в этот ресторан. Пожалуйста, я бы с ней подружилась. Мы бы стали лучшими просто подругами. Она лютая. Мне нравятся такие хорошие девчонки, которые могут и пивас открыть, и на роликах при этом быть и нарядными еще. Офигеть. Давай доставай мою любовь. Она Вот она у меня под сердцем. Вот она, она какая большая, красивая. Та-дам! Но не такая холодная. Моя горячая. Испепеляющая. Так. Короче, можно мне этого ребенка сюда, пожалуйста, прямо сейчас? Я, как бы, хочу дочь... Но не хочу вот это долго ждать, чтобы вот она вот так могла прыгать. Можно сразу вот эту готовую уже забрать? Можно? вот этих пеленок, вот этого вот, всего вот этого не было, потому что мне надо видео снимать, вот это вот все. А так она прыгает с мечами, и нормально все. Палочки, да? Выручалочки. Капец, меня убивают, когда приходишь в ресторан, заказываешь какой-нибудь тайский, да, рис с морепродуктами, тебе приносят палочки. Как я должна это делать? I'm from Russia. Я говорю, а можно мне, пожалуйста, европейские приборы? Они такие, типа лошара. Ну, лошара да лошара, зато поела нормально. Пока блюдо не остыло и не по вот так вылавливало. Напрягая свой правый глаз. Мы с тобой заправим все постели. Вот так мы с тобой заправим все постели. Вот так, мы с тобой заправим все постели и отмоем мотоцикл. Интересно, в чем он был такой грязный. А, кажется, я догадываюсь. Вот это черное, это, мне кажется, было такое очищение. Нифига у тебя слайм! Чувак! Обалденно, да? Пук! Пук! О! Это самая гламурная плитка, которую я когда-либо видела. Если бы у меня была плитка такая, я бы ее сделала такой. По-любому. Прикиньте, можно же вообще свой дом сделать просто нереальным, если подойти к этому необычно, а творчески. Ой, я вам все покажу скоро. Я уже этим занимаюсь. Правда, в своей башке только, но скоро, я надеюсь, все изменится. Когда-нибудь. И... и... Да, да, будет у меня плитка в промежуток с блесками. М -м -м. Арбуз какой-то не красный. Не красный, значит, не сладкий. Не надо нам такой. О, моя тут подруга отравилась арбузом. Аккуратнее, пожалуйста. Это Джордан. Джордан. Джордан, Джордан. Ой, Джордан, единички, мои самые любимые кросы ну не понимаю, блин. Они могли бы подешевле, если честно стоить. Красотки, кроссовки за... кроссовки, блин, за 25 косарей. Просто мне те нравятся, такие эксклюзивные, чтобы они были необычного цвета. Нафиг они мне нужны такие, поэтому их и не беру. Поэтому ни одних единичек нет, но я их очень люблю. Правда. Я все время захожу на Nike, на сайт, так смотрю на них. Ну понимаю, что даже 20 тысяч, даже 15, даже 10. Ну ладно, 10, нормально. Но могло быть и дешевле. Это кто? Это что То что-то вкусное, фруктовое, как я люблю. Да! Вот эта кукуруза меня интересует. Она офигенно винного оттенка. Да, потом зубы твои такого же оттенка, как мои губы. Не очень красиво. Ммм, это десертовый суп по горячей. Блин, как это, наверное, вкусно. Приятного аппетита, спасибо. Мы вот такие активисты, активисты прыгаем. Молодец, хороший. 8, 2, 11, точка 0. А, Д, Адьос, Амигас, А, Д, Ф, Г, А, Д, Ф, Х, Двенадцать, Три, Позвони мне, это мой номер. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята, я надеюсь, вам понравилось, если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я люблю вас, целую, пока.